Так-так-так, друзья, сегодня у нас гость передача WebTokenProfit. Буду делать апгрейд до 7000 долларов. Покажу, как конкретно я это буду делать на собственном примере. В принципе, сейчас точка входа в WebTokenProfit просто идеальна. Почему? Прежде чем продолжить смотреть видео, подпишитесь на канал, колокольчик врубите. А то потеряемся с тобой. Меня зовут Давид Денис я активно инвестирую в интернете 2017 года. Сейчас век просел на бирже, можно его по дешевочке перекупить, завести в WebTokenProfit, купить пакет. И я предполагаю, что помимо пассивного дохода, который там по умолчанию в этих депозитах, мы можем еще по сложному проценту заработать гораздо больше денежек, потому что комьюнити большой и оно постоянно увеличивается в данном сообществе. еще предполагаю, что будет много пампов у крипты в век. На чем мы будем здесь зарабатывать плюс сейчас после новогодних праздников аудитория однозначно активизируется и будет инвестировать страстно потому что этот период январь февраль как правило очень активные на инвестиции и поэтому тоже будет рост я считаю в 21 поэтому буду здесь однозначно усиливаться в данном проекте в команде уже в партнеров в левой ноге 780 в правой ноге 119 партнеров то есть общий оборот 611 тысяч долларов, 612 тысяч долларов условных единиц. Вот, напомню вам по заработку, что у нас здесь. То есть от 0,6 до 1% в сутки пассивный доход в зависимости от того, на какую сумму вы заходите. Плюс там срок у каждого процента немного видоизменен. Процент входит в тело вклада, учитывайте этот момент. Если же вы здесь активно строите сеть, то очень даже вы большой молодец, потому что здесь есть фактор X4, который предоставляет вам возможность увеличивать свой первоначальный вклад до 400%. Как только ваш э, вклад делает 400%, далее нужно будет по новой открывать депозит. Так что такие дела. Считаю, что перед Новым Годом отлично без рисковая инвестиция. Поэтому, ну что, погнали инвестировать. Ссылка находится в описании, по ней переходите, регистрируйтесь. Далее, параллельно покупайте веки на бирже Coin Galaxy, Заводите их в WebTokenProfit, инвестируйте и радуйтесь жизни. В принципе, все просто. Выше всплывет подсказка, как покупать веки на бирже. Можете эту обучалку посмотреть если же вы ничего не поняли или у вас возникли вопросы то вы можете всегда мне написать задать вопрос, буду рад пообщаться познакомиться, ну что, погнали инвестировать итак, партнера, смотрите, веки завел дальше перехожу в раздел инвестировать выбираю интересующий меня пакет в моем случае 7000 долларов пакет, хочу сделать апгрейд именно до этого данный пакет будет приносить 63 доллара в сутки 63 условных единицы и такие дела, то есть тут указывается, какую сумму необходимо сделать по апгрейду, до внести, если у вас уже есть депозит. Если же вы первоначально только делаете вклад, то а, сумма в веках указана под каждым пакетом в точности, который вы можете купить эту сумму на бирже Coin Galaxy и уже вот дальше эти веки завести и проинвестировать. Итак, буду делать, допустим, до 7000 долларов, дальше выбирая «Купить». успешно открыт депозит. Дальше перехожу в раздел. Дальше опускаясь ниже, мы видим, что данный депозит будет работать 300 дней и будет не приносить ежедневно 0,9% в сутки. Также еще следующий момент, который тоже, на который тоже стоит обратить внимание. То есть данный депозит, в принципе, будет э, по пассиву работать, пока он не удвоится. Но если я здесь буду по маркетингу активно строиться и приглашать партнеров, то будет работать до той поры, пока он не сделает 400%. То есть в моем случае 28 тысяч долларов условных единиц. Вот С этим, в принципе, я думаю, ясно. Поэтому присоединяйтесь в бизнес, зарабатывайте деньги. То здесь очень... Выгодно заниматься маркетингом, то есть по бинару вы здесь получаете 10% от слабой ноги, соответственно, это тоже хорошие деньги. Поэтому используйте, занимайте активную позицию, стройте сеть, зарабатывайте деньги. До скорых встреч, всем пока-пока. С наступающими праздниками, ребята.